Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Иван 539 и. Саша Раманенко. И мы начинаем летсплее. Мы уже на ферме, я уже позаработаю денег. У меня там были небольшие проблемы. Так вот, я Я сейчас вызову такси. Похоже, не надо вызывать, как я понял. Уже приехала. Ферма ноль. Ой, фурма. Что у меня уже с головой полеха уже музица? Ферма нор. Мне что-то Ты где уже? Я еду. Куда? А к тебе. А есть, стой, я че, мне только двести долларов. Да блин, что за фигня У меня что-то YouTube. Попало. И вы все попали на YouTube. <свят> Вьемку. Вьемку. Это <с2> не тут, блин, нагорает. Уважаемые зрители, прошу пожалуйста, меня обращать в чат. <с2> Насал на сидушку. <с2> <с2> Слышишь, что? Я ВМ. Насал на сидушку. <с2> <Сниму>. <с2> И что, я написал? Ничем просто я это преступник я. Да Они вот ПДД нет. ПДД ПДД ПДП. Может я уже в АЭШ поеду с дамы права? Ты мне, ты мне. Так ты где уже? Еду к твоей ферме. Вот. Ну давай давай давай. Долго еще? Нет, мы уже возле АЗ, АЗС возле меха короче какого то они не нужны. у меня за фигня на секунду, так неправильно Да, ты попал, ты попал, вон проехал, попал, ты попал, я попал. Кто еще тут попал на YouTube? Вон попал, вон тот попал. Блять, пошел он в жопу нафиг. Лох! Не хочешь делать время. Ох, <з bracelets> tá, а -а -а! ты где? Ох, ты где едешь? Кстати, в ферму. Я ты бегу, бегу, бегу. Я из такси вылез. Мой ты Вася. Водитель нуб Ой. Я могу, на людей. Это первая часть посвящается, как мы работаем на ферме. Ну не я работаю, а он. Просто я уже заработал 560 гит. Я еще нормальных людей, народ. Вы можете оказаться со мной, помогать или там поддерживать я вам сразу говорю пожалуйста водите ник который я вам веду внизу чтобы вы не могли этот или вот который вы видите на своих экранах сам 500 и я прошу вас водите этот ник пригласившего вас игрока зарабатывайте третий левел и вы мне поможете поможете очень сильно и при этом я буду с вами снимать видео могу снять видео я вас прошу просто о помощи. И где ты <смех> тут? <смех> я уже на ферме, ты тут где? Короче, мне кик, но я не могу. У тебя реально? Да, там не вообще какой-то хрень, не могу считать. Ну, наверное, мы его Сашей не будем снимать, может. Его кикают. Ну да. А ты потому что врешь, ты сам выходишь, мне прям так кажется. Потому что не хочу. Да нет, тут что, кикает? Блять, ты ч тут бьшь, а? Ты что со мной подраться, да? Иди сюда. Нах ты сейчас тут их всех из пина, блядь. Пинать, да. Блять, тупость какая-то, блядь. Типа, это сервер какой-то, блин, вообще. Андро. Я, блять, такси. Блять, на видео это будет. Сейчас это видео Все народ, я на спауне. Ладно, пора заканчивать эту серию уже. А то, о смешное. Ну ладно, в следующей серии мы поедем в автошколу. И я буду дать тебе Всем пока!